Сколько же неловко мне начинать данный ролик, это вам просто не передать словами. Стыдно ли мне за все то, что я говорил э, в прошлые разы? Да, конечно, стыдно. Я просто наобещал всего-всего, а по итогу снова же, а совершенно ничего не выполнил. Первая перезагрузка, вторая, третья, пятая, десятая... А толку никакого совершенно. Всем привет, это видео... Я не знаю, как его даже правильно назвать, потому что мне просто неимоверно стыдно в первую очередь перед зрителем, а вторую перед собой. Прошлый ролик, который назывался «Не даст мне соврать YouTube новый старт», он ничего толком и не стартовал. Он вышел. 5 месяцев назад. Это было то видео, в котором я наговорил о том, что куда я пропал, что будет дальше, что никогда не буду больше теряться с этого канала, а по итогу пропал еще на более длительное время, чем это было в прошлый раз. И знаете что? В этом видео я не буду ничего обещать. И понимаю, что толком я ничего-то сказать не могу даже потому что боюсь, что снова же не оправдаю никаких ожиданий. Я должен быть честен в первую очередь перед собой и понимать, что... Наверное, для Ютуба в данный момент времени нужно быть просто все время на плаву. И это течение я уже давным-давно упустил. Наверное, лет пять назад. Я... С самого начала своей, скажем, жизни на Ютубе сделал все категорически неправильно. Вместо того, чтобы научиться снимать, я утворял какую-то фигню. Вместо того, чтобы научиться правильно и профессионально монтировать, чем я занимаюсь на данный момент, в рабочей своей среде, я не учился монтажу, я просто клепал что-то в Комтейшн студия в тот момент, когда я должен был принять для себя тот факт, что надо было с самого начала делать правильный контент. А до этого самого качественного, если так будет уж лучше выразиться, контента, я добрел только спустя года четыре после своего старта на YouTube, когда все дороги в светлое будущее блогера были уже для меня фактически перекрыты алгоритмами площадки. Только спустя семь лет после своей активной деятельности на YouTube, ну, в какое-то время активной, я понимаю, что нужно начинать все с чистого листа. И я могу сейчас сказать, конечно же, что вау, у нас сейчас будет тут новый канал. Ссылка в описании, вас 4720, ссылочки в описании. Подписываемся, заходим, там ставим э, колокольчики, уведомления на все, все, все, столько можно. Ждем новых роликов, но нет, мы будем начинать все с чистого листа. Я понял. То, что для меня блогинг уже слишком-слишком стал. Это не то, чем я хочу все время заниматься. Я уже много лет осознаю для себя, я не знаю, как правильно выразиться, конечно, но, может быть, так и правильнее будет сказать, осознаю именно, что для меня характерно или мне нравится заниматься другим творчеством. Еще с самого детства. Это во мне каким-то образом, по рассказам всех родственников и всего-всего такого зарождалось, развивалось. А потом на момент, когда я стал видеоблогером, вас-47, вас там я не знаю, это все затихарилось. А потом уже дало с новой силой, э, моча в голову ударило, да? Я наконец-то себя принял то, что я занимаюсь не тем. Господи, что мне уведомления часто так приходят И в этом видео я вам хочу сказать, что этот канал начинает свою новую страницу Кардинально новую страницу жизни Теперь это будет влоговый канал Я, от конечно, попытаюсь сейчас успокоить, что на этом канале будет и страшный контент И веселый И там короче, экспер... все-все-все, что было И что я так многообещающе обещал оно все будет, но во влоговом формате. А теперь о самом главном. И что я пытаюсь в первую очередь до вас донести? Это не просто теперь мой влоговый канал. Хоть я являюсь его главным автором, главным как бы звеном. Я не знаю, как правильно сказать там. В, на, на, заведующим по монтажу, по съемке, по, по всему чему только можно. Это новая страница жизни для такого явления, как Переводим транслитом на русский визит душа. Переводим на английский визит soul. Прошел ровно год с того момента, с лета 2020 года, как я анонсировал на тот момент еще просто музыкальный проект, который носил название визит soul. Теперь же это полноценное группа которая не буду греха таить еще только формируется и может быть дай бог услышит меня всевышний и дай бог чтобы в этот раз у нас все получилось правильно чтобы я снова же не запорол то что я смог запороть в 2014-2015 году это жизнь блогера, это смешные, веселые, страшные видосики, которые бы выходили на ютубе, может быть, на канале, на котором вы сейчас смотрите данный ролик. И, может быть, здесь было бы намного, намного больше аудитория, которая бы ждала каждое видео. Теперь же я попытаюсь все начать с чистого листа. Это я впервые осознанно начинаю новую творческую жизнь с полностью чистого листа. Вы, конечно, наверное, будете смеяться <laughs> очень сильно и долго, но я монтирую сейчас этот ролик, а, пока что только нарезаю материал, и после фразы «Я осознанно начинаю новую творческую жизнь чистого листа» у меня вот просто появляется ошибка. Теймер вылетает. Как такое может быть? В смысле? Что это за знаки такие? Как... Что? Я уже, блин, боюсь, что это может означать. Конечно, это просто колоссальное совпадение, но немножечко страшновато. Ну или же это знак, что закрой ты пример, открой его, там вот есть. У тебя тут и FL Studio и Ableton. Может быть и так, но кто его знает. Да? А этот канал, я его не хочу закрывать, как-то удалять. Удалять я его никогда бы не удалил. Какие бы исходы не были в каких-либо делах, я бы его никогда бы в жизни не смог удалить, мне бы рука не вонялась этого сделать. Я этому отдал слишком много лет своей жизни. Для меня это просто часть меня, этот канал, который теперь будет называться, конечно же, не вас, 47. В принципе, этот канал нужно было уже давно переименовать хотя бы в просто вас, но это было бы стыка с, тоже с популярной темой на ютубе, потому что многие из нас знают, откуда пошло это имя. Ну а для тех, кто не знает, то Far Cry 3. Ну, а дальше уже понятно. Герой вас. Поэтому, когда вбиваешь поисковой стратегию YouTube а вас, то возможно с какой-то вероятностью вкратит мой канал, но в большинстве своем будет просто персонаж, какие-то ролики, связанные с именно этим героем из компьютерной игры. Кстати, одной из моих любимых игр, между прочим. Я уже говорил тебе, что, что, что, что, такое, что, такое что такое безумие. Безумие, а? А? безумие... это точное повторение одного и того же действия раз за разом в надежде Чёрт. на изменение. Теперь же этот канал будет называться вас visit soul, потому что это влоговый канал именно группы. над этим каналом будет до сих пор вести работу моя команда и я и мы будем просто вам теперь показывать какие-то проекты. Я снова повторю эту же фразу которая берет свое начало в прошлом видео Новый старт. Мы не будем вам показывать а, эти вот проекты, мы не будем их делать, мы будем... Все стараться интерпретировать во в, в лайф формат, во влоги, которые будут выходить по мере сбора материала. Мы будем, естественно, для вас снова делать какие-то веселые как я говорила ранее, будем куда-то посещать какие-то заброшки, какие-то страшные мифы разоблачать, будем все это делать, ездить, будем стараться. Будет кто-то появится в нашей команде, я вас познакомлю, я вас обязательно познакомлю с теми ребятами, о которых я говорил в прошлом видео снова же всех. Вы увидите обязательно Просто мне нужно было выпустить этот ролик Чтобы объяснить вам, что Я все-таки переосилил Себя переси, переосилил, такого слова нет Пересилил себя Что я наконец-таки нашел в себе Где-то вот тот стержень Я не знаю, как правильно сказать но Может стержень, может какие то Силы действительно нашел в себе Чтобы наконец-таки перевернуть Эту страницу Чтобы начать все практически с нуля. Я понимаю, насколько сложно мне будет сейчас заниматься тем, чем я буду заниматься, а это в первую очередь музыка, которую я стараюсь сделать. Я понимаю, что это тернистый путь, и есть люди, которые занимаются точно-точно такими же произведениями, которые выходят и будут выходить у меня, но, может быть, у меня получится сделать что-то в этой сфере деятельности. Я надеюсь на это всем сердцем и душой Что Визит soul Он не потеряется где-то среди Пятидесяти людей Из которых 5 Это мои знакомые, если не все 10. Ну а может быть 5 знакомые А пять какой-то новый слушатель зритель. Я надеюсь, что когда-нибудь Если я все-таки буду просто не то что работать А пахать Как, как конь Как, как непрекаянный как конь То может быть Вот это вот все таки сможет принести какой-то результат и может быть когда-нибудь в этой жизни мы с вами сможем встретиться в каком-нибудь даже клубе на человек так 20-30 а может 50, а может я возьму какие-то и выше цифры у себя в голове, но вам не озвучу и мы сможем с вами встретиться, встретиться на каком-нибудь из концертов где сзади будет надпись визит душа только на английском и, может быть мы сможем с вами спеть какие-нибудь 5 песен и может быть даже первый ряд может подпеть Пару строк из на тот момент вышедших произведений. Так что, наконец-таки, я смог сделать то, что нужно было сделать еще, ой, как много лет назад. Сегодня, 26 августа, в день, когда я записываю, и в день, когда выйдет этот ролик, дай бог, он смонтируется быстро. Буквально остались считанные часы до того момента, как выйдет первый сингл визит который будет называться «Барсияник». Не забудь что было тогда. Пари я не оставишь себя. Позови свой сказочный мир. На лунную башню белым драконом. Над этим произведением работал ни один, не два, и далеко не три человека. Мы вложили в него все. И в первую очередь, душу. Как эта песня делалась? Вам это долгая история, которую вам потом предстоит узнать. И вчера я был на студии, где мы уже практически сделали второе произведение, которое выйдет тоже очень скоро. И с клипом. Это уже сразу такой анонсик. Но в первую очередь на Барсияния тоже выйдет клип, который уже готов и ждет своего Часа. 27 августа в 0.00, то есть вот сегодня четверг, завтра пятница, с четверга на пятницу на всех цифровых площадках выходит «Барсияния». И следом за ним выходит клип на эту песню. Так что я очень надеюсь, что в эту, в первую очередь важную для меня, проложаю руку на сердце, дату, начнется все таки эта новая страница, первая строчка на этом пустом листочке будет заполнено и что-то все-таки будет что-то все-таки вдохнет свой первый воздух в свою жизнь вот это метафора не приведи Господь всем огромное спасибо за просмотр страница наконец-таки перевернута я повторю это не знаю в какой раз и дай Бог чтобы это все но сказанное все-таки воплотило в жизнь и... Мы еще поработаем. Всем огромное спасибо за просмотр. Удачи. Люби, терпение. Пока.